Анна Злотко – предприниматель, дизайнер, победитель федерального проекта «Мама-предприниматель». По образованию инженер. Более 10 лет была советником генерального директора инвестиционной компании. После третьего декретного отпуска родилась идея начать швейное дело. Первый доход принесли галстуки бабочки, сшитые на старой маминой машинке из обрезков тканей. Создавать уникальные вещи продолжила в проекте «Девочки носят платья». Платье – это основной доход мастерской, в которой Анна работает одна. Льняные платья от Злотка сегодня носят в США, Великобритании, Германии, Франции и Австралии. Анна – участник многих творческих и бизнес-проектов, выставок, образовательных и предпринимательских площадок. Главный смысл жизни – творить с душой о Севере. Так случается, что для многих работодателей э, хороший работник – и хорошая мать – это два разных человека, поэтому мне пришлось ставить свою работу и уйти в свободное плавание. Я пришла домой и стала думать, что же я могу делать хорошо, на что я могу тратить свое время, и что не требует огромных капиталовложений прямо вот на начальном этапе. И мой взгляд упал на старую швейную машинку, старая подольская машинка, которая досталась мне в наследство от моей мамы, а ей, в свою очередь, досталась от бабушки. Я поняла, что я могу шить. В Москве, в Питере, намечался такой бабочковый бум, как я его называла. Потому что все звезды ходили в красивых авторских дизайнерских бабочках. Я думаю, почему бы нет? У меня красивые ткани, дизайнерские. Я ткань заказывала в Америке, очень красивый был принт необычный. И так появилась на свет коллекция бабочек, и я... Долго думала, какое название такое знаковое да, придумать, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Но потом я понимала, что, скорее всего, бабочковый бум, он со временем пройдет, а имя должно работать. Поэтому я нескромно <с> дала своему бренду свое имя. Анна Злотко. Идеальная работа – это когда у тебя три составляющих. Это удовольствие, опыт и деньги. Да. То есть тогда это идеальная работа. А когда у тебя только опыт и удовольствие, а финансы ты не просчитываешь, то ты такая уже, да, уже немножко хромая собака получается. Синдром самозванца, он меня как бы немножко держал, сдерживал мои порывы. То есть я хотела шить какие-то крупные изделия, но я стеснялась, что у меня нет специального швейного образования, что я самоучка. Но, приехав в Швецию и Финляндию, я увидела, насколько они... Просто творят какие-то безумные вещи, не боятся, экспериментируют и не ждут какого-то э, ответа да, со стороны публики, а просто творят для себя. Я приехала в Архангельск, взяла первую попавшуюся полотно ткани, сшила себе и дочке платье, э, это была красивая фотосессия, потом был красивый видеоролик, и это был старт. Новому, новому витку моего дела — это проект «Девочки носят платья». Я все время говорю, что это платье с душой русского севера, потому что они рождаются от моих рук, а я напитан этим севером. Он у меня не только в голове, в сердце, но и в крови. К этому времени, да, уже, когда я вышла на рынок с новым товаром, с платьями, уже было наработанное имя. то есть Это очень важный момент, я все время говорю, что... Не надо игнорировать такой рычаг или такой механизм, как участие в социально-культурной жизни города, территории, в которой вы находитесь. Да, это, как правило, трудозатратно и безвозмездно, бесплатно, но это помогает наработать имя и доверие к вам, как прежде всего, как к личности, а потом уже к вашему товару. Я безумно счастлива, что я выбрала свое ремесло, и я ни в коем случае, конечно, его не романтизирую. Это действительно тяжелый труд, но это мое любимое дело, и я действительно счастливый человек.